Доброго времени суток! Сегодня я буду заниматься тисками. Тисками сейчас расскажу. Сегодня у нас август уже, и на дворе у нас идет мелкий дождик, так называемый грибной дождик. И сегодня у меня получается свободный день, и я могу заняться определенной работой, которой до меня не доход... у меня не доходит последняя рука. А все сейчас силы брошены на то, что мы поднимаем вот этот дом. Так как идет, идет у нас дождик, Михаил Сергеевич у меня ведет съемку из открытой форточки. Михаил Сергеевич, поздоровайся. Всем привет. Это самое. И вид будет сверху. По тискам я поставлю вот на этот пень тиски. Но пень этот надо, это высокий, мощный, хороший пень. Это мне братан привез в делянке. Это самое, всем благодарности потом расскажу, все поподробнее. И сейчас мне надо выкопать вот на этом месте ямку этот пень углубить где-то примерно вот ну, сантиметров 20-30 может меньше сейчас я приступлю к крытию ямы делаю вот так вот первый надрез второй попал в камень точно будет меньше теперь делаю крест делаю теперь по квадрату иду кстати новая испеченная лопата она себя отлично показывает для особенно для тяжелых работ и замечатель и ее так скажем хорошее свойство то что она еще сделана в советском союзе сама железка Так. Прошел я квадрат по кругу, ямка будет маловато, я ее потом расширю. Теперь делаю следующее. О, арматурка, которая на дом. Теперь вот так наклоняю и оттаскиваю в сторону, переворачиваю. Для этого я теперь вот такие рукоятки пластиковые ставлю на все ручки, на все рукоятки для лопат. То же самое. Оттаскиваю и спокойно переворачиваю. Так, в эту сторону. Переворот. Так, и сюда оттащим. Опа, ничего не получилось. Лунки нам этой, видно, что маловато. Сейчас я ее буду расширять. То же самое на ширину еще одной лопаты. Лопату сюда. Лопату сюда поменьше. Дождик-то идет грибная, а грибов нету. Так. процесс не самый быстрый. Так, судя по габаритам, вот этой, вот этого отверстия, вот этой лунки, камушки, которые пойдут в фундамент дома и которые мне сейчас мешаются. то же самое Оп, не получилось переворот переворот переворот, переворот. отталкиваем лопатой ногой так дальнейшая кубка вот этой уже лопатой приносит мне маленький дискомфорт и у меня сделана для этого дела вот такая совпровая лопата для того чтобы не втыкать было удобней у меня наварена одна вторая сгоны и теперь делается все просто вставляем вытаскиваем переворачиваем и так в принципе я вот все лунки и рою верну Есть песчаная подушка, у дедушки в свое время привезена, когда делал веранду. Так что копаться здесь хорошо. И пню тоже будет стоять комфортно. Ну вот смотрите, на такую глубину я выкопал яму под пень. Мне этого достаточно, хватит. Вполне достаточно. Я думаю, даже верхушку еще мне будет надо подрезать. Сейчас сделаю маленькую подушечку. Возьму вот этого песочка, который у нас привезен на фундамент. его. Так, подушка готова. Теперь осталось дело за самым малым. Ох, заворотить этот туда пень. Сейчас я попробую. Ну что, пробуем? Опрокину. Опа! Ой. Вообще будет легко. И раз! И пенечек практически стал. Так, сейчас мы грязьку, которую мы уже успели. Питать уберем. Кстати, прекрасно видно. Сейчас попробуем посмотрим. Так, но когда я его пропитывал отработкой, вот здесь вот сердцевина, она видно, что промочилась с этой стороны отработка. Сейчас земле плохо рассматриваться. Для тех порунов, кто любит поспорить, что лес надо заготавливать зимой, он не трескается, в нем благи нету. Пожалуйста, заготовлено зимой. Все, треснуло, что, как говорится, может треснуть. Так. В принципе, его она и оставим. Сверлю я в три этапа: четверкой, шестеркой и восемь с половиной Под резьбу М10. Вот одну уже резьбу нарезал. Сейчас. Сейчас Сверло сразу смазываю. Выходе. Сверло сильно не затягиваю, чтобы на выходе, когда его закусывают, оно проворачивалось, а не ломало. Все. так Сейчас будем шестерочкой пройдем. О, маленечко у меня стороночку увело. Сейчас скорректируем. углом это я сделал специально что у меня вот в этот угол увело и вот так вот засверливаешь потихонечко и выравниваешь то есть оно сейчас сейчас я вам покажу как оно вот таким вот образом получается смещение видно что четверка она у меня ушла а вот шестерочкой на я сместил отверстие обратно к центру просверлили. Сейчас будем восемь с половиной. Вот для этого дела мне купить комплект метчиков и метчикодержатель так вроде ровненько идет нарезаю сразу вторым номером потихонечко Номер чистовой, чистовой. Ну, попали Все, редьба готова Сейчас mm -hmm. будем мерить. Поставил два временных болта. У меня сейчас коротких нету. Проверил третье отверстие. Третье отверстие у меня никуда не увело. Просверлил все ровно. Резьбур нарезал ровно. Сейчас приступаю также это самое третье отверстие. Рассверливать и нарезать резьбу. Сегодня я буду делать следующую процедуру. Я разметил, разметил, разметил 8 отверстий. Это маленечко отверстие сместил. Потому что здесь тиски будут по центру тисков отверстие разметил посередине оно надо будет для Я потом покажу вам для чего 8 отверстий сейчас два отверстия уже просверлил четверкой забил гвозди чтоб плита не ходила сейчас буду сверлить четверочкой а потом рассверливать семерку и закручивать 8 вот таких вот как он называется не помню саморез под головку А потом где. Я потом еще маленько себе Чтобы легче было запущено ну, назад, я говорил, что оставляю резьбовое отверстие в середине плиты. Это мне надо будет для следующего. Вот я сейчас перевернуем э, сверлом на 34. Сделал такой стакан. И вот так вот три отверстия сейчас по бокам сделаю. Это будет служить следующим. Я сюда буду через резьбовое отверстие выкручивать и шприцом заливать отработанное масло, чтобы пень постоянно был пропитан и его хватило на очень-очень долго-долго. И не забываем мой ну, я не я, если не сделаю на века. Пожалуйста, все у меня готово. Тиски, тиски, алюминиевые уголочки для работы с деревом, для работы с деревом. На тиски приварена алюминиевая шина. О, прошу прощения, не приварена, прикручена на винты алюминиевая шина от такого же алюминиевого уголка. Это надо для зацепа сварочного аппарата. Так, закрывашечка над тисками, закрывашечка над тисками я решил все-таки что-то дело оставить стационарно, сюда я еще прием, приделаю крепеж и будет дело на зиму закрываться, чтобы никто не лазал никто не блудничал Антивантально я обварил все болты чтобы не выкрутили, не вырвали уже пользуясь случаем успел поработать в тисочках тиски мне вот нужны больше для таких вот дел, зажимать чтобы работать ну что тут еще сказать все прекрасно. Варил. Можно в тисках варить. Все. Мне абсолютно все нравится. Главное закрывашечка. Первое время пластиковым тазом закидывал. Теперь удобно. Дождь начался, пожалуйста. Закинул, пошел в дом. Ну что ж, вот так вот у меня сделаны тиски. тиски. Теперь они мне будут помогать в работе. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность своему другу Андрею за такой столь щедрый подарок. Он мне подарил эти тиски. И, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность своему брату Саше. Он мне подарил сварочник. Благодаря этому сварочнику я проводил сварочные работы. На этом ролик заканчиваем. До свидания.